Привет братик, джемшут мне как всегда сочный стейк. Ай да осланчик, ай да братик, сейчас мы все сделаем в лучшем виде. Как дела идут джемшут, как жизнь молодая? Да все хорошо осланчик, дела ровно идут, жизнь спокойная, ты сам как? У меня все хорошо брат. Держи брат свой превосходный стейк, кущей на здоровье. Спасибо, джемшут. Я побежал. На работу еще надо. Да, мой братик, удачи тебе. Уважаемый, с вами все хорошо? Вам плохо? <как> Мне... Мне чего-то плохо немного. Вам нужно немедленно в больницу, пока не стало еще хуже. Я сейчас вызову скорую. Алло, скорая, срочно, пожалуйста, приедьте. Адрес улица Новогодняя, 21 а Вас понял. Присылаем карету скорой помощи по адресу. Ну что, где ваш больной? Кому-то плохо. Вот, молодой человек лежит на лавочке. Ему плохо. Давайте посмотрим, что с ним. Очень похоже на сильное отравление. Надо спешить. Я могу вам еще чем-то помочь? Нет, ваша помощь пока не потребуется. Вы ему кем будете? Я просто прохожий, проходил мимо, увидел, что ему стало плохо. Так, хорошо, я вас понял. Мы тогда уже свяжемся с его родственниками позже. Очень похоже на сильное отравление. Надо спешить. Гражданин, мы у вас сейчас возьмем анализ крови, чтобы выявить то, чем вы отравились. Пока что мы сделаем вам промывание желтка. Хорошо. Здравия желаю. К нам поступил некий кадр, у него зафиксирована передозировка наркотиками. Нужно, чтобы вы приехали. Так точно, вас поняли. Высылаем экипаж в больницу. Ну чего где наш наркоман? Вот лежит реанимация. Где вы его нашли? Мы нашли его на лавке у шашлычной по адресу новогодняя 2021а. 20, Хм, я вас понял. Мы сейчас поедем и опросим гражданских, которые рядом были. Данин, вы Джамшу Толи? Здравствуйте, начальник. Да, он самый чем могу быть полезен. Сегодня у вас один из посетителей, а точнее некий Астанян Микаэлян, попал в больницу с травлением. Также и выявили, что это была передозировка наркотиков. Начальник, а я тут при чем? Несколькими днями ранее уже поступил еще два человека с такими же признаками и наркотиками в крови. Они посещали вашу шашлычную. К чему вы клоните? Я вас не понимать. Вы подозреваете в торговле наркотиками. Мы вынуждены обыскать ваше заведение. Эй, какие наркотики, брат? Ты чё? Какой я вам, брат? А ну-ка, быстро пошли. Показывайте, где ваш склад с наркотическими веществами. Ну что, как вы нам это объясните? Ты чё? Это обычный мука случай. Мука в желтых пакетах, с надписью героин Джамшут. Вы арестован за незаконную продажу наркотических веществ. Изучив все доказательства сотрудников МВД, суд принял решение. Уроженец Армении Джамшут Али был приговорен к лишению свободы сроком на 15 лет тюрьмы строгого режима за незаконную торговлю наркотическими веществами. Перевести приговор в исполнение.